всем привет вы на канале как заработать в интернете и в сегодняшнем видео я вам покажу реально очень жирный кран на котором зарабатывают очень много пользователей. если мы посмотрим по similar web посещаемость ежемесячно 18 миллионов пользователей это вот индонезия украина россия бразилия и турция данный кран Всем нравится, здесь можно зарабатывать. На данный момент вот у меня здесь получается вот такая сумма монет. В переводе это 14 TRX. В конце данного видео мы выведем эту сумму. Здесь есть кран, достижения, короткие ссылки. Можно просматривать веб-сайты. Также вот есть прикольная штука, контрольный вопрос. Ну Давайте с нее и начнем. Здесь можно либо же заработать коины, либо же потерять минус 5000 коинов. И здесь нам за время нужно разгадать вот, вот эту вот задачу. 5 умножить на 7, 35, нажимаем и нажимаем требовать. И good job, мы заработали 15000 коинов. Нажимаем здесь хорошо, я на рекламу нажимаю. И вот время 102 минус 508 это получается 406 406 я не успел и я потерял короче видите ну вот такая вот штука кто любит математику можете перейти здесь и поиграться и так идем на панель приборов закрываем вот эти вот вкладки вот я случайно открыл Дальше здесь есть вот э, кран. Также здесь есть автокран. Если вы пройдете короткие ссылки, собираете энергию, можете смело переходить на автокран. Претензия от крана. Здесь мы можем зарабатывать. получается 100 тысяч коинов. И 110 предложений. 110 раз мы можем собрать с данного крана. Здесь нам нужно раздать капчу, чашка и антибота 6, 3, 2. Выбираем здесь вот 6, 3 и 2. И нажимаем соврать свою награду. Good job. Также здесь есть PTS вот рекламка. Рассматриваем вот получается 30 секунд и зарабатываем. 80 тысяч вот этих вот монеток. Еще здесь есть оконное объявление. И здесь вот за 15 секунд, ну их здесь немного, получается 45 тысяч монеток. И есть еще шортлинки. Шортлинки вот они самые здесь прибыльные. Здесь вот 25 шортлинков на сумму получается 221 миллион. Вот этих вот монеток. Монеты далее они переводятся в TRX. И чтобы вот собрать шортлинк, давайте один соберем. Нажимаем вот посмотреть. Переходим и следуем инструкциям ждем 15 секунд далее нажимаем нажмите здесь продолжить опять ждем 15 секунд и когда вы будете зарабатывать с данных кранов собирать криптовалюту без вложений помните перед каждым сбором нужно отличать блокировку рекламы если у вас стоят какие-либо блокировщики, лучше их сразу отключить, потому что вы просто не сможете зарабатывать криптовалюту, собирать вот с таких вот коронов. За счет этой рекламы зарабатывает админ и делится с нами прибылью. Что-то он зарабатывает, а что-то зарабатываем мы за то, что просматриваем вот эту вот рекламку. Итак. 0 и нажимаем продолжить и здесь нажимаем продолжить У нас на следующий сайт здесь нам нужно подождать здесь 3 секунды нам нужно подождать ну и капча так само выпала нажимаем продолжить и нажимаем продолжить продолжить это по идее должен быть последний сайт здесь ждем 8 секунд чтобы таймер пошел нажимаем вот по пустому окну ждем пока таймер закончится и нажимаем вот получить ссылку и нам пишет good job мы заработали 90 тысяч коинов чтобы нам вывести здесь средства переходим вот ищем здесь запрос на вывод средств и здесь можно выводить биткоин trx дайкоин лайткоин шиба и салана. я здесь буду выводить trx еще раз запрос запросного средств и чтобы нам здесь вывести вот допустим trx да я выбираю здесь трона сумма здесь получается у меня вот за вот это количество коинов 14 трон 65 почти 15 трон здесь нам нужно вставить свою электронную почту от крипто кошелька Faucet Pay. нажимаю здесь отозвать итак good job перехожу на Крипто кошелек VOCP, видим, у меня вот на балансе 40 TRX. -ов. Обновляем страничку. Баланс увеличился, 55 TRX. -ов. Кран платит, платит он инстантом. Кому он интересен, ссылку я на данный экран оставлю в описании. Переходите и зарабатывайте. На этом все. Ставим лайки, пишем комментарии. Всем желаю хороших заработков. Всем добра, здоровья и всем пока.